Всем привет, меня зовут Максим, вы на канале Зашумим. И сегодня мы установим на автомобиль Audi A4 электропривод крышки багажника. Комплект для установки крышки электробагажника выглядит следующим образом. Новые газовые упоры с моторами, блок управления, вся необходимая проводка, кронштейны для монтажа, кнопка и Петля с дотяжкой. Спустя несколько часов работы по установке электропривода багажника завершены. Что было сделано? Была установлена новая кнопка открывания-закрывания крышки багажника. Были установлены под обшивками два новых электропривода. Был установлен рядом с аккумуляторной батареей блок управления и новая петля с дотяжкой. Со всех клавиш в автомобиле мы имеем двустороннюю работу электропривода с новой кнопочки, которые установлена, с брелка и со штатной клавиши, установленной в салоне автомобиля. У нас все, ждем гостя.